Всем привет! Сегодня я вам покажу, как подключить беспроводной джойстик от Xbox 360 к китайскому контроллеру с AliExpress. Вот тут я покупала. На версиях Windows ниже 2004 вроде как драйвера ставятся без проблем, но у нас не тот случай. Короче, если у вас последняя винда, то это видео для вас. Версию Windows можно узнать здесь. Я простывшая, поэтому хрюплю, заранее извиняюсь за звук. На сентябрь 2020 года драйвера от китайского ресивера не ставятся. Сейчас я вам покажу, как это можно исправить и продолжать пользоваться замечательным джойстиком от Xbox 360. Для начала нужно удалить старые драйвера, если они у вас уже стояли. Если нет, то пропустите этот шаг. Короче, заходим в диспетчер устройств. У меня драйвер уже установлен. У вас возможно выглядит так же, но скорее всего отображается как неизвестное устройство. Подключите ресивер к ПК в USB 2.0. Если драйвер был установлен, то удаляем его и нажимаем кнопку «Обновить конфигурацию оборудования». Потом переходим в периферийные устройства Xbox 360 или у вас будет другие устройства, потом неизвестные устройства. Кликаем, вкладка «Сведения», меню «Свойства», ищем ID оборудования, интересует вот эта строчка и последние четыре цифры. У меня 0, 2, 9, 1. Запоминаем их или лучше записать в блокнот, они нам еще понадобятся. Теперь переходим на сайт Microsoft и скачиваем драйвер для Windows 7. Кстати, все ссылки и полезная информация будет в описании к видео. Нам тут подходит драйвер для Windows 7. Выбираем разрядность операционной системы. У меня 64. Скачиваем его. Если у вас не установлен 7-Dip, то установите его. Ссылка есть в описании. Открываем файл правой кнопкой мыши. Далее распаковать. Заходим в распакованную папку. Если ничего не менять в файлах драйвера, то после установки все равно будет писать неизвестное устройство. Потому что в обновлении Windows поменяли цифровую подпись драйвера для ресивера, и Винда не понимает, что это за устройство. Надо исправить. Нас интересует этот файлик. Открываем с помощью блокнота. Сейчас нужно будет заменить цифровую подпись устройства. Заходим в меню «Правка» и жмем «Заменить». В строке «Чем» вставляем наш сохраненный ID устройства. В моем случае это 0291. «Что?» надо вписать последние цифры из вот этой строки. У меня 0719. Я не в курсе, но возможно у вас будут тут другие цифры. Значит, вставляйте их. Жмем «Заменить все». И обязательно сохраняемся. Теперь нужно перезагрузить комп «Тестовый режим». Для этого нужна командная строка. Набираем эту команду, она есть в описании, и жмем Enter. Перезагружаемся. После перезагрузки у вас появится такое сообщение в правом нижнем углу экрана. Значит, мы в тестовом режиме. Переходим в распакованный драйвер. Правой кнопкой мышки и жмем «Установить», выскочит предупреждение безопасности Windows, жмем «Install». Заходим в диспетчер устройств и ищем Xbox 360, либо будет неизвестное устройство. Кликаем правой кнопкой «Свойства драйвер обновить». Сейчас просто повторяйте за мной. Еще можно установить программу для Xbox, но по-моему она бесполезная. Открываем командную строку и прописываем ту же команду, но только с OFF, вместо ON и жмем ENTER. Перезагружаемся. Ну все, перезагрузились. Драйвер установлен. Джойстик работает. Можно играть. Всем, кому помогло видео, можете поставить лайк. Потому что это мое первое видео. Такого плана. И я буду очень рада, если хоть кому-нибудь помогла. Если есть вопросы, постараюсь ответить в комментах. Всем пока!